В этом видео тебя ждет интересный эксперимент о том, как я скачал программы, которым более 20 лет, и я решил создать в них трек и клип, используя исключительно эти программы, прямо на твои глаза. Ну что ж, я начинаю свой дичайший эксперимент, ведь я уже установил программы, одной из которых более 15 лет, одной более двадцати, мать его, лет. Когда эта программа появилась, мне был всего лишь один год. То есть это практически вся моя жизнь. Я не представляю, какой там функционал, возможно ли там создать что-то интересное, что-то крутое, возможно ли написать бит и так далее. Но если я записываю это видео, небольшой спойлер, значит у меня получилось что-то годное, ну или хотя бы не блеводное. Ну и конечно же, если ты хочешь, чтобы я продолжал такие эксперименты, не забудь поставить свой пушечный лайк, оставить свой пушечный комментарий и, конечно же, сделайте эту красную мать его кнопку серой. Ведь каждый раз, когда эта красная кнопка становится серой, моя улыбка становится все шире и шире, и скоро она порвет мое лицо, как у Джокера. А мы начинаем. Поехали! Задача оказалась не из легких, так как официальные сайты уже давно не функционируют, а в интернете есть только крякнутые какие-то пиратские копии этого софта, многие из которых мусор. Но, тем не менее, я смог установить программы и получить удовольствие, когда копался на форумах и погрузился в атмосферу тех лет. Ну что ж, друзья, я запустил программу к 2003 году, и сейчас ей 17 лет. И она, в принципе, исправно работает. Что мы здесь видим? Здесь нас встречает такой вот неплохой интерфейс. Различные здесь можно делать штучки Можно даже создать CD-Burning То есть загрузить свою обложку на диск и распечатать Это очень круто, учитывая, что представьте Эта программа была создана 17 лет назад Давайте посмотрим, что она из себя представляет Это не первая версия Первая версия, к сожалению, не запускается уже на новых Windows Даже через виртуальные машины В принципе, очень неплохо Чем-то похоже на FL Studio а разве что в этой программе мы можем работать только с лупами. Здесь нет никакого пиано ролла, здесь нет а, каких-то вот таких инструментов. Но, но, очень крутая штучка. Смотрите, здесь есть сэмплер. Сэмплер, пацаны. В программе, которой 17 лет, мы можем сделать какой-то сэмпл, вырезать и вставить его, насколько я понимаю, вот сюда в библиотеку и уже дальше с ним работать. А сколько у нас здесь дорожек, интересно? Максимально можно создать. Максимально можем создать 99 рожек. Ну, в принципе, это довольно-таки много. Давайте перейдем в драмс. Для начала начнем с ударки. То есть мы будем писать же битвы, которые будем читать, поэтому попробуем. Вау! Насколько это все пахнет олдскулом? То есть я прямо чувствую, как, как будто я нахожусь в каком-то таком 2000 году, когда хип-хоп только зарождается. Блин, это очень круто! Оставляем вот этот, мне он нравится, такой олдскульный. Так, теперь получается у нас здесь очень много дорожек. Я yeah бой like yeah. Уже можно зачитать. А тем временем мы должны добавить хай -хетов. Здесь их очень мало, я не знаю. Мне не нравятся никакие здесь. В принципе, неплохо, можно куда-нибудь сюда кидать их. Злой такой бит получается у нас. Вау, это уже мне нравится. Создаем Old School в оудскульной программе. Я у чуваки я разобрался. Оказывается, здесь можно клонировать клипы. Здесь можно их удалять, перемещать. Это очень удобно. Димайсе сюда, клонировать клипы. Можно даже, как бы сделать из этого сэмплу какой-то очень удобно. Но я здесь, в принципе, поменял весь бит. Мне не понравился. Я решил сделать что-то более олдскульное. Давайте послушаем, что у меня получилось. Прям хочется взлететь сюда Друзья, уже на монтаже я понял, то, что хронометраж слишком большой Потому что еще есть отрывок с клипом, как я его монтировал и так далее Там тоже много интересного В программе 20 лет, сами подумайте 40 минут никто смотреть не осилит, поэтому давайте сделаем так Я разделю это видео на две части В первой части мы оставим бит плюс вокал как и обычно. А во второй я уже покажу монтаж. Если вам интересен данный формат, поддержите этот ролик лайком, оставьте свой пушечный комментарий. Ну, а пока всем учмане, шле-шле, увидимся во второй части to huh. yeah. like drink drink. Okay. Okay. Woo, I'm a on, on the ride.